Ох, сижу тут, отдыхаю, вообще нечего мне делать сегодня, сижу в тикток залипаю, надо хоть посмотреть, что там Серега на своей работе. О. Так, подожди, какая-то записка пришла, книга и перо записка, записка от автосалона номер один, это что, типа записка на работу, что ли, принимать меня нет, подожди, стоп, приходи на второй этаж автосалона номер один. За картиной я буду тебя ждать. Кто? Я. Подожди. Нет, страница здесь не забита. Это значит, никто не подписал. Так, странно. Это странно. Так, подожди. Давай пойдем. Потому что я и Серегу хотел проведать. Который там стоит, вот стоит, работает, господи, в автосалоне. Так, поехали. На моей шикарной машине. Шикарной машине, потому что это реально шикарная машина. Так, с поворотничком налево, на да, хотел сказать направо. Автосалон, все. Парковаться мы здесь не будем, так особо. Просто вот так вот все. Заехали там на бордюрчик, ну ничего страшного. Что здесь за блок шерсти стоит? Ну, неважно. Уберем его, потому что на дороге. кто-то будет ехать, собьет этот блок шерсти. Капец. Так. Здравствуйте, да-да-да, охрана. Я наверх к директору. Да, меня директор позвал пропуск, да, сейчас, он мне как раз таки прислал, вот здесь вот, вот в книжке написано, проверьте, да, охрана, проверьте. Короче, охрана проверила мою книжечку, все окей, проходим, сказала на втором этаже. Так, О, здесь можно со стекла смотреть за моей машиной. А, кстати, Серега где? Он же должен быть где-то в автосалоне. Так хорошо. А где Серега? Так, э, здравствуйте, директор, вы меня звали? А, за картиной люди будут стоять. А, вы не знаете, где тут у вас работник Сергей? Ой, как хорошо. А, должен быть, его просто там нет. А, в туалете, ну сейчас вот. О, да. здорово. Здорово, ой, как хорошо стало Так, ну что, как у тебя дела, здорово, что ты пришел? Нормально, меня позвали, короче, сюда, сказали, картина, проходи туда, я не, вообще ничего не понимаю Короче, сказали, куда-то в картину пройти, но здесь только одна картина, это вот это вот Не, она как да. раз-таки под размер человека А ну-ка, давай попробуем в нее пройти Может здесь нажать надо на какой-то тайный ход, или просто пройти Так, <как> там какой-то <как> бандит <как> стоит Чё? Так, кашу, подожди, кашу, пушки, у есть, пушки, есть. у тебя есть пушка? Не-не-не, пушки нету. Вот кашу есть бутылку, у меня. Пашку. А, еще есть у тебя еще да, одна? Да-да-да. Ставить руки за голову, за голову руки, быстро, быстро. Ты смотри, какой... Что он вообще здесь делает? не ты чё? Ой, ребята, зачем же вы в меня стреляете? Я вас сюда прислал, чтобы принять вас на работу к нам. Мы будете заниматься делами, мы будем вас заставлять делать всякие дела, да. Поэтому э, наш босс э, сейчас уехал на Майами, и он сказал, что я теперь главный здесь, вот, бандюган. И поэтому... Вот эти ваши столики с компьютером, и эти, это теперь ваши. И мне не нужны ваши просьбы, хотите ли вы или не хотите работать. Он сказал, что будет платить по 10 миллиардов долларов в 10 миллиардов лет. Вот, на самом деле он будет платить в один год приблизительно 362 тысячи долларов. Ну, а в месяц приблизительно где-то 30. Вот, ну, надеюсь, вас это устраивает, работа. Кого же еще не устраивает? Я вообще 50 получаю. Мы тут занимаемся yeah. всякими нелегальными делами Воруем тачки, ограбляем дома Но все равно мы сотрудничаем с полицией этого города И нам ничего плохого не грозит Так, ладно, oh, а gosh. что это за комната? Эй, не входите туда, туда нельзя Ну ладно, босс разрешил Так, ладно, мы тогда пройдем, да? Ну, можно раз пройдем? Ух ты же, нифига, смотри, они здесь деньги делают Так, давай лучше закроем офигеть посмотри сундук а можно нам узнать какой пароль от сундук от сундука нам можно им пользоваться там деньги для нас ой спасибо так он сказал 010101. офигеть сколько здесь бабок чего себе капец слушай давай давай давай не все не все давай для виду дам оставим немного возьмем давай знаешь обберу... как здесь все пачками по 64 я сейчас просто знаешь как сделаю я давай сейчас я... Давай, давай, давай. я сейчас вот так вот сделаю сейчас я закрою вот вот так вот. О, отлично красава все все все давай давай всё, давай, всё, давай, всё, давай. Так, ну в принципе мы со всеми машинами там, которые эти деньги дело, мы со всеми машинами уже ознакомились, можем идти, да? Да, спасибо, все, до свидания. Все, пойдем скорее. Скорее а пойдем. Спасибо. Офигеть. То, сколько я денег-то забрал, это еще, наверное, 500 тысяч на мой баланс. Слушай, я 36 тысяч забрал. 36? Угу. Ой, я тебе сейчас не скажу, сколько я забрал. С 28, 256, 512. Не кричи, а то еще услышит. Короче, очень много. Короче, выходим. Да, до свидания. Так, охрана, да, здравствуйте. Я... Да, мы встречу. были у шефа там, да? Все. Да, по вопросикам. Ну что, все, офигенно? Да вообще. Что? Я еще что? теперь с директором. Короче, это капец. У нас теперь столько связей. Это нереально. Кстати, поехали в аэропорт, посмотрим. Там, короче, есть вакансии на полет на море. О, Можно мы... сделать себе отдых. Ну что, а здесь все равно теперь делать нечего. Здесь постоянно стройка идет. Можем потом после аэропорта взглянуть на новые постройки. Хотя там ничего нового, там просто э, поставили и новые магазинчики, которые, кстати, здесь стоят. Поэтому, наверное, мы не будем обращать на это внимание. И поедем сразу в аэропорт. Так, ну смотри, вот мы уже подъезжаем. Кстати, поехали помолимся первому блоку в Пуково, который был построен. Ну, не совсем помолимся, благословим его. Давай, вылезай из тачки. О, первый блок в Пуково. Ты самый лучший. Мы всегда будем тебя помнить. Все, пойдем. Ну, смотри, как мне на валит назад. Быстро. вообще <с> Ладно, лучше уже развернемся, чем будем здесь три года раз... назад ехать. Всё равно здесь машины не ездят. Так, сюда сказали, можно припарковаться чуть левее. Вот тут вот, да? Все отлично. Все, вылезай. Пойдем пройдем в терминал. Короче, у меня тут по поэтому по телефону, да, можно пройти в терминал без какой-то охраны. Вот, смотри, открылась. Отлично. Так, естественно, самообслуживание. Этот вирус, это, конечно, жесть. Так. Ну, здесь, естественно, багажный отдел идет. Смотри, сейчас посмотрим, сколько здесь стоит... Э, сколько здесь стоят билеты, получается, на море. Так, ну смотри, вот билеты хорошие. Короче, я там посмотрел билет в Турцию вообще топовый. В Дубай, давай в Дубай полетим. Там Дубай. 60 тысяч гривен на одного, но зато там вообще просто самые роскошные отели. Все вообще топово. Давай ну, как здесь. раз что-то себе там закупим. Ну, кстати, да, неплохо будет куда-нибудь полететь. Особенно интересно, я ни разу не летал на самолетах. Вот. Мы же были постоянно бедными, и вот да. мы разбогатели. И теперь можем полетать на самолет. А можно это? я... Да-да-да, давай-давай-давай-давай. Вообще без проблем. Поехали. Так. Поехали, завелась. Она молодец. Угу. Полетит. Ну что ж, ребята, на этом серия будет заканчиваться. Мы уже едем домой, ну, дома не будет ничего такого интересного. Ребята, напишите обязательно в комментариях, согласится ли мне на работу с этими бандюганами. Ну, а в принципе, на этом ролик будет заканчиваться. Всем удачи и всем пока!